Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у меня на обзоре, наверное, самая необычная память из всех, которые только есть сейчас на рынке. И я уверен, что мало кто из вас еще видел ее вживую или слышал о ней. Итак, сегодня у меня на обзоре память от фирмы g из новой линейки Trident Z Royal, модель Royal Silver с частотой 3200 МГц. Давайте же взглянем на нее более детально. Поставляется она не просто в пластиковом боксе, а в целом кейсе, наподобие ювелирного. Я думаю, что слово Royal, то есть королевский, в названии памяти уже могло говорить о чем-то таком. Сами модули имеют серебряную зеркальную поверхность и сверху светящуюся RGB полоску, выполненную в форме кристаллов. Саму поверхность, конечно, достаточно маркая, и после установки память желательно протереть от отпечатков пальцев. Поэтому, слава богу, что производитель положил в комплект тряпочку из микрофибры. Какая-никакая, но все же забота о нас с вами. Итак, G-Skill Royal Silver. Что тут можно сказать? В выключенном виде вроде бы ничего необычного. Просто обычная память. Но стоит подключить питание, как оторвать глаза, становится нереально. Залипательное переливание цветов. Наверное, по-другому и не скажешь. В корпусе все это дело выглядит на самом деле еще лучше, и камера не всегда может передать точно, насколько это круто. Подсветка имеет синхронизацию с материнской платой, и соответственно можно настроить ее так, как вашей душе угодно. Честно говоря, я уже малость притомился от безликих кусков пластика, которыми обычно пристает в компьютере память. Слава богу, многие производители начали сейчас добавлять RGB подсветку, но как мне кажется, G-Skill в плане красоты исполнения переплюнул их всех. Да, я уверен, что многие сейчас скажут, что все это вычурное, и можно было бы и попроще. Можно, друзья. У Джескела есть куча более простой и дешевой памяти, но если у вас стоит задача собрать красивую сборку для какого-то эстета или для вашей девушки, или вы, как и я, уже порядком насмотрелись на все остальное, и вам просто стало скучно, то эта память явно нечто свежее. Ну да ладно, друзья, я думаю, что я смог вам передать свою бурю эмоций. Хватит уже залипать на память, и пора обсудить уже вопросы ее производительности, ведь это первое, что требуется от оперативной памяти. Итак, мои модули с коробки работали на частоте 3200 с таймингами 16, 18, 18, 38, 2T и напряжением 1,35 вольта. Вообще в продаже доступен широкий ассортимент данной памяти, начиная от 3000 МГц до 4600. К слову, точно такая же память поставляется не только в серебряном, но и даже в золотом исполнении. То есть можно выбрать тот цвет, который вам больше нравится. Что касается начинки, то память одноранговая, и в ней используются чипы AMD Hynix. Да, не самое лучшее, что можно ожидать увидеть, поэтому ждать от нее каких-то сверхвысоких показателей в разгоне, конечно, не следует. Однако все, в принципе, очень даже неплохо. XMP профиль в 3200 МГц запустился на моей Aorus Master без какого-то труда, при том, что данная материнская плата имеет очень много проблем с поддержкой памяти и с ее разгоном, хотя и является одной из топовых плат от производителя. Вот такой вот парадокс. Ну да ладно, что же мы имеем с данной памятью? На 3700 МГц память, к сожалению, не запустилась ни в какую. С любыми параметрами таймингов и станциями вокруг напряжения контроллера и прочего ничего не выходило. 3600 МГц память взяла, но синтетические тесты типа AIDA не проходила. Тоже пробовал все возможные варианты таймингов, но результат был одинаков. Я даже попробовал две разные версии биоса для моей платы – это 8b и новый 8i, но скажу я вам, что старый 8b ведет себя куда лучше нового, но достигнуть стабильности даже на нем все равно не удалось. То есть память все равно тесты не проходила. Ну и наконец на 3500 мегагерцах память запустилась спокойно. При этом тайминги и напряжение можно было даже на уровне XMP профиля, то есть он подходил идеально. Итого мы имеем в итоге плюс 300 МГц, как с куста, что очень даже неплохо, учитывая какие чипы здесь установлены. И да, я верю, что на платах от другого производителя на ней все-таки удастся выжать 3600 или даже больше, мне кажется, что все-таки есть проблема в биосе. Ну да ладно, давайте быстренько пробежимся по всем ее плюсам и минусам. Первый плюс это конечно же внешний вид, ради этого ее я думаю производитель и создавал. Также неплохой разгонный потенциал, то есть если взять тот же самый G-Skill то там обычно частоту с 3000 редко удается поднять выше 3200. Ну и, наверное, третий плюс, это, конечно же, комплект поставки. Да, я понимаю, что многим это не нужно, и многие считают, что это избыточно. Но, друзья, представьте, что вам нужно подарить что-то человеку, который очень сильно вовлечен в IT, и мне кажется, что такой подарок будет действительно интересным и красивым, и, в принципе, имеет место на жизнь. Из минусов скажу только одно – цена. Сейчас купить все это дело в России можно за 14-15 тысяч рублей, за комплект 2 по 8. Но я думаю, что в скором времени цены все-таки упадут, ведь товар вышел на рынок буквально пару месяцев назад. Также нужно учитывать, что любая память с RGB-подсветкой, в том числе от других производителей, тоже стоит недешево. То есть это тот сегмент, на котором цены достаточно высокие. Вот как-то так, друзья. За сэмпл спасибо компании G-Skill. Я действительно испытал какую-то радость и какие-то новые эмоции, посмотрев на все это дело. Соответственно, если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте, нажать колокольчик, чтобы быть в центре событий, и также делитесь им с друзьями, и, быть может, для них это будет также полезно и актуально. Всем еще раз спасибо, с вами, как всегда, был Белыч, и удачи вам, друзья.